Привет! В эфире Универ Универньюз, а в студии Надежда Дик. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В Казанском федеральном университете отмечают Международный день Навруз. В КФУ прошел первый день конференции к 80-летию профессора кафедры татарской литературы Казанского федерального университета Фаата Галимулина. Студенты каких стран смогут вернуться на очное обучение в Казанский университет? Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров встретился с генеральным директором ПРОФСКО Евгением Бабковым. В ходе встречи обсуждался комплекс мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в КФУ. В результате было принято решение провести аудит всех корпусов зданий Казанского университета, сформировать рабочую группу и разработать дорожную карту предстоящей модернизации на объектах. В астрономической обсерватории имени Энгельгарта Казанского университета состоялся научный семинар, посвященный включению обсерватории вуза в список ЮНЕСКО. Все подробности далее.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 В здании Института психологии и образования Казанского университета прошел семинар «Проектная деятельность. Современные подходы и эффективные практики». Он рассчитан на детей, родителей, а также студентов, которые смогут применить свои здания на практике. На семинаре говорили о современных подходах обучения. Мне очень понравилось, во-первых, потому что как раз в том семестре у нас была дисциплина, посвященная проектной деятельности. Мы учились, как правильно нужно организовывать данную деятельность с детьми. И сейчас было интересно увидеть именно сам процесс, как дети сами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 Прошел третий этап студенческого конкурса «Знаете ли вы свою Альма-Матер?». Участники выполнили квест по территории университета, чтобы побороться за главный приз – поездку в Санкт-Петербург. В IT-лицее Казанского университета прошла лекция от известного математика Андрея Райгородского. Все подробности далее.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 В Казанском университете прошел первый день конференции, посвященной взаимодействию национальных литератур и искусств. Обсуждение татарской литературы приурочили к важному событию. Подробности расскажет наш корреспондент Ариадна Кугушева. Как необычно поздравить академика, экс-главу Союза писателей Татарстана и заслуженного работника культуры. К 80-летию Фаата Галимульна в Казанском университете устроили международную конференцию. Ее цель ⁇ изучение творческой, научной и литературно-критической деятельности юбиляра. Часть зрителей присоединится к конференции в онлайн-формате. Круг участников широк. Это в первую очередь ученые, ученые литературоведы, а также ученые языковеды, скажем так, культурологи. Из Казахстана очень много участников, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана. Даже присутствуют участник э, из э, Америки. Именинник Горд И. Польщон. Своей деятельности он посвятил годы жизни. Фад Галимулин родился 21 марта 1941 года в селе Арпаяс Кукмарского района. Всю жизнь работал в сфере культуры и образования. Сегодня его труды служат примером для студентов кафедры татарского языка. Мои считатели это в основном интеллигенции, потому что я Литературный вет, пишу и критические статьи. Сегодня я как бы держу ответ за свою жизнь, за свою научную деятельность. Это, конечно, очень ответственно, но в то же время приятно. В рамках конференции состоится заседание пяти секций. Мероприятие завершится 27 марта. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз. В Казанском университете состоялось совещание по вопросу создания единой системы медико-биологического и правового сопровождения спортсменов. Речь шла о совместных междисциплинарных проектах, находящихся на стыке отраслей права и инноваций. Исходя из того, что самое интересное исследование, они могут быть